Сан-Юнг Кайрон 2011 года, полная утеря ключей, плюс утеря брелка от нештатного охранного комплекса, который был непонятно кем смонтирован, непонятно как подключен, который блокировал запуск двигателя. Штатная охранная, нештатная охранная система удалена, чип прописан, автомобиль заведен. Попался нам такой автомобиль Сан-Юнг Кайрон, полная утеря ключей. Изготовили ключ по дверному замку. Вот он у нас какой красивый получился. Сделали мы его на вот таком станке ЧПУ. Вот его. Код ключа вычислили. Напилили. Ключ по замку. Что получилось из этого дальше, мы покажем вам в следующем видео. Продолжение видео. Вот как он будет работать в замке двери. Берем другой ключ. Не работает. Берем наш ключ. Все отлично. Вот такой вот красивенький у нас ключик получился. Закончено установление ключей, ключ успешно открывает, закрывает и заводит автомобиль. Не теряйте ключи, до новых встреч!